Мне задали один вопрос. Человек интересуется, почему кето-диета вредна. Что ж, давайте обсудим. Что такое кето-диета? По сути, это сжигание жира. Поэтому я спросил этого человека, сжигать жир вредно? Что ж, если о человеке можно сказать «кожа до кости», и у него в теле напрочь отсутствует жир, возможно, для него это и вредно. Но как? Сжигание жира может быть вредным. Наоборот, это очень полезно. Кето-диета вредна для владельцев фастфуда, ведь мы рекомендуем не есть простые углеводы и фастфуд. Но я бы хотел разграничить кето-диету и здоровую кето-диету. Okay? Ведь если кто-то сидит на кето-диете, это вовсе не означает, что она на 100% здоровая. Yeah, здоровая она становится, когда вы снижаете carbs, углеводы и уровень that's инсулина. Это чрезвычайно полезно и помогает оздоровлению. Необходимо, чтобы в ваш рацион на кето-диете входили совершенно здоровые продукты. Чтобы вы получали питательные вещества и не ели всякую гадость. Кетогенная диета — это диета низкоуглеводная, среднебелковая и высокожировая. Чтобы войти в кетос, надо лишь снизить углеводы. Обычно, когда говорят о кетодиете, качество еды не является предметом обсуждений. Вы можете употреблять трансжиры, модифицированные жиры и масла, переработанные продукты, полученные от животных, которых кормили зерном. Мы же хотим, чтобы вы придерживались именно здоровой, улучшенной версии кетодиеты. То, что вы снижаете углеводы, уже огромный шаг в верном направлении. Одно это значительно улучшит ваше здоровье. Далее поговорим о состоянии, известном как кетоацидоз. Это состояние опасное, хоть и очень редкое. Если у вас в теле заканчивается инсулин, и вы сжигаете столько жира, что pH крови становится чрезмерно кислотным, это весьма опасно. Это может произойти только при определенных условиях. Например, если у вас диабет первого типа и вы не следите за сахаром в крови, просто игнорируйте его. Либо, если у вас серьезная инфекция, травма, вы перенесли операцию или серьезно больны. Если вы в целом здоровы и соблюдаете здоровую кето диету, вам это совершенно не грозит. Вы войдете в кетос, но ваш pH даже не приблизится к опасной зоне. В описании есть ссылка на видео, рекомендую его посмотреть, чтобы понять это состояние. Итак, вредна ли эта диета? Нет, не вредна. Сжигать жир полезно. На этом все. До встречи. Если вам понравилось видео, пожалуйста, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новых видео.